Остана на связи! В ходе вторжения в Ордене, немецкой армии удалось расколоть силы союзников на двое. Сейчас северная и южная группы армий пытаются пробиться навстречу друг друга. Их встреча планируется в городе Уфалис, расположенном прямо по центру немецкого наступления. На севере первая армия ведет ожесточенные бои с немцами. С юга к ней на помощь пытаются пробиться остальные силы. Бойцы. Наша задача захватить и удержать центр города Уфалис. С севера туда идет Первая армия, а мы расчищаем ей путь. Выбив из центра всех краутов, мы сможем объединить силы. По позициям Первой армии бьет немецкая артиллерия. Мы узнали, где она стоит. Отправляйтесь туда и захватите орудие. Используем пушки краутов против них самих. на земле. Высадка окончена! Собрались, Бах. Разделиться. Первая группа к орудию. Стрелковый отряд к бою готов. бойцы наш выход попрыгли наступил приказ подвигаемся за линию фронта Захватите, удержать этот квадрат огонь по тем стрелкам Никого Не спать! Внимание! Внимание! Так, бойцы, ставим аппаратуру здесь. Они обещали... Похоже, наш выход. Без... Запомните эту точку. Прикрывайте полосы, ждите а держать. Аппаратура развернута, система в норме. Ничего не надо. Ну что, двинули? Готовьтесь к хорошей... На выход. идем. Наш выход. идем. Бойцы, слушай приказ. Бойцы, внимание! Я беру ствол, крестонину, вперед! Ну что, двинули? Избегаем любых атак. Задача добраться до цели! Подогнь! Противник на плане! Фармм гада! Огонь! Смотрим в оба. Вот эта точка на карте. Она должна быть наша. Все ясно? Начинаем высадку десанта, при поддержке авиации! уже знает, что Смотреть оба. Высадка окончена. Все целы. Наш выход. Испытаем эту штуку в действии. Берем этот пулемет, живо! Внимание, бойцы. Так, внимание. Подтянуть ремни. Вы знаете, что делать? Еще раз все проверьте, нам собираются вынуть конвиницу. Дьем, не мешка. Наш ход, бойцы! выступаем. Так, внимание! Укажите зону выброски! Десантники рвутся в бой! Так, бойцы, внимание! Расчет готов! Захвачена артиллерия противника! Расчеты готовы открыть огонь! Да! задача. Непрерывный огонь. Неконтактный взрыватель. Выполнять. Знаете, кто делает грузовики для краудов. За что сейчас выходит? будет приказ. Здание, приказ... иметь... Быстро. Готовимся к передеслокации. Сейчас будет приказ. Наш ход бойцы. Выступаем. щедрился на подарки. Куда сбросить груз? Чёрт, здесь нужна авиация! Быстрей! Десантируемся с пятидесяткой! Порв... Где Не учат бездельничать. Куда прыгать? Летчики готовы отработать реактивными. Укажите цель. Еще Продолжайте прием. Вот Входим быстро. Что я вам скажу? Похоже, наш выход. Стань быстро. Ракетами по этой цели! Тут нужна поддержка авиации! Удар с воздуха! десятку! Пустите ее в дело! Держитесь, крауды! Сейчас нашли думшарах нетреактивными! Птичка на курсе! Покинут район! Могла пройти. Атаковать цель! Продолжайте, Какого-то противника уничтожено! Приготовиться! Бегу на эту позицию! Штаб батальона готов отправить груз! Не упустите! Десантников не учат бездельничать! Куда прыгать? нибудь взорвать. Есть тандерболты с ракетами. Наши летчики готовы задать краутан перцу. Только укажите цель. What's that? Эндерболты готовы. Сделайте из краутов швейцарский сыр. Сброшены! Налетай! Самолет заправлен и готов к атаке! Готов выслать припасы в любое время! Начинаем высадку десанта при поддержке авиации! Продолжите зону выброски! Десантники рвутся в бой! Из батальона передали, что припасы готовы! Укажите цель! Давить груз! Не упустите! Атаковать цель! Летуны привезли груз! Следите за площадкой! Готов. Патальона передали, что припасы готовы. Точка на карте. Она должна быть наша. Все ясно вполняться. Быстро. Уходим в глубокий ты. Они знают, что мы здесь. Ждите контратаки. рубага Пешат на помощь. Атака с воздуха! Сегодня ваш день! Принимайте груз! Бросаем пятидесятку! Пустите ее в дело! Швейцарский сыр! Пойти. внимание! Орудие, поход! Меняем позицию! Берем этот пулемет! Внимание! Внимание! Становись к орудию! Старик, воин! Батальонный штаб готов выслать припасы в любое время! Десантники готовы! Укажите площадку! Тандерболт готов ударить реактивными. Скрывай, Самолет вылетел. Сейчас им будет жарко. Всегда вовремя! чеки готовы задать краунтен перцу только укажите цель надо что-нибудь взорвать есть тандерболты с ракетами за линию фронта. мы потеряли отряд пехоты Выживших нет самолет заправлен и готов к атаке. Готовы отработать реактивными. Укажите цель. Птичка заходит на цель. Задаем жару. Гандербол! Ракетами по этой цели. Готов ударить реактивными!